Ребят, всем привет я надеюсь что вам понравится этот ролик очень на это надеюсь Ну, этот ролик будет про то а, ну я надеюсь вы смотрели мой прошлый ролик о том как я переписывался с хамлочу очком а, я вот не знаю если вы его посмотрели я надеюсь вы поставили лайк и сегодня я хочу вам рассказать с чего это все начиналось как это все происходило ну пожалуй на чем но Перед тем, как начать, я хочу вам сказать, не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал и нажать на, колочек, на колокольчик. Все, давайте переходим к видео. Привет, с вами снова я, Фаон. И я хочу вам рассказать историю о том, ну, это начало будет этой истории. Началось это все в 2019 году. Ой, что я говорю. Короче, это все началось в 2018 году, э, летом, не помню точно, июля или июня, либо 21, либо 20, либо 20 числа. Э, как это все начиналось? Я приезжаю к бабушке на лето, просто отдохнуть, с другом погулять, поиграть в футбол, ну, как обычно, в телефончике позалипать, и вот в этот момент, когда я сижу, залипаю в телефончике, да, а, мне бабушка говорит, а, внучок, а ты поедешь Кане на день рождения? Я говорю, да, я поеду. Не, я, нет, я не так ей сказал. Я ей сказал, я спрошу, а кто это? Ну, это ж твоя подруга. Как потом я это все вспомнил, переварил, ну и сказал, да, поехали, да, да, я поеду. Мне собрали вещи. И вот моей бабушке уже звонит отец этой Ани, говорит, вы, пу, пусть я выхожу. Я выхожу, а там стоит машина, она приехала за мной. Я сажусь, там сидит сестра, мама Ани, папа, сестра Ани, ну и другие люди. Я не буду их разглашать, кто они. И что еще? Мы приезж... Я приезжаю к ней на день рождения. Мы, ну, ну, я к ней на день рождения ехал, да Мы приезжаем в какой куда-то, куда я не знаю Мы заезжаем на парковку, все выходим, все с вещами Но я думал, что я буду один в окружении девочек Девочки подъезжали, сначала только девочки Потом мне сказали, что проедет один мальчик Я был так этому рад И еще в тот момент у меня разрядился телефон Мне было это очень грустно, потому что я в тот момент хотел замонтировать, домонтировать для вас видос. потом у меня было много и мало еще сабов. И смотрите, мы приезжаем. Оказывается, мы будем там купаться. У нас там и фотографа, и видео этого чувака, который фотограф, который видео снимает. Ну, мы пошли в раздевалку. Мы переоделись все, мы пошли купаться, купаемся, там девочки сальтушки крутят, мутят, я подружился с сестрой, они с друзьями, они и после этого, как мы покупались, мы пошли кушать, мы кушали, кушали, играли, общались, дружились и потом э -э, песни играли, мы танцевали, общались, они там это видео в лайк снимали, фотки я вам ну, покажу обязательно, да, вставлю их вот, наверное, ну, я не знаю, я их вставлю, короче. И мы поехали потом, это когда все закончилось, нас рассадили по машинам, по такси. А, ну, у нас дело не дошло туда, до торта. Мы, кстати, что мы тогда ели, я думаю, вам, наверное, это неинтересно будет, но я все равно расскажу, чтобы видео было чуть подольше. А, мы ели там картошку фри, фрукты и, и пиццу, и торт. Я не помню, ели мы или нет, но вроде да, ели, ну или нет. Ну вот, когда мы едем, я сижу в машине, и тут, тут а, Анина подруга говорит, «Никит, а ты знаешь, что ты толстый?» Прям так тихо сказала, я очень сильно расстроился в тот момент, мне было прям, ну, конкретно грустно, потому что меня унизили, я не знала, что ответить, я просто проигно, э, проигнорировал это, достал свой разряженный телефон и начал в него просто залипать. И у меня потекла слезинка в тот момент. Я вообще тогда не знала, что мне делать. Вообще мне было грустно. И вот Аня, э, она поддержала меня. Она сказала, извинись своей подруге, извинись. Ты у меня на день рождения, не у себя дома. Типа, А вот эта Леся, она была очень пошлой вам так скажу, она прям пошла пошлая короче, было, она говорит, я теплее, я уже это, это, это, вроде как-то так, точно, все это не помню, а мы сидим, вот, сидим, играем, и, кстати, вот я вам покажу видео из ее лайк-аккаунта, вот, я думаю, сейчас видите, ну, давайте, короче, посмотрите и вернетесь я думаю, вы уже посмотрели это видео, да? Ну, точнее, его сейчас вставлю, давайте. Кучи кучи прара увеличил, вы видели, она в тот момент, я просто на нее стоял, смотрел, но я стоял, либо я смотрел в другое место, и она, главное, повернулась на меня, Н не на того мальчика, именно на меня, и, короче, смотрите, ну, потом, когда мой телефон уже немножко подзарядился, я, ну, заглянул в него, у меня там несколько пропущенных от моего дяди, и мой дядя пытался до меня дозвониться, Типа спросить, ты еще хочешь остаться или мне тебя забрать Потом ä, ä, папа Ани позвонил моему дяде ä, И сказал, что... Ну, мне дали трубку, и я начал говорить, что я не хочу уезжать Ну, может, попозже приехать он, он сказал мне, что нет, я уже за еду, так что жди И главное, смотрите, ребят, там Степы не было А там... Бля... Короче, ладно, я и так его имя пока спалил Все, насрать мне надо срать на все эти уже права, все, окей, и смотрите, и я уезжаю, я весь, ну не весь слезах, я просто грущу, на следующий день, я просыпаюсь, моя бабушка ушла на работу, дядя тоже куда-то уехал, мне звонит моя бабушка, говорит, собирай вещи, одевайся, с домой приехал, ну, папа Аня, я собрался, оделся, пошел в машину, в машине там еще сидела сестра Ани и вот как-то так и мы поразговаривались обменялись номерами и все в том духе и ну что мы еще делали мы больше ничего мы приехали купались в бассейне у Ани и так продолжалось э, ну почти продолжалось, до, до конца лета нет я уехала на море после некоторых дней и вот мы днем мы все время разговаривали, даже когда я жил в своем городе, мы разговаривали, переписывались днями и ночами. Но потом наступил 2019 год, и у меня все пошло как с так давайте скажем. Конечно, извиняюсь, что я так говорю. Мне было очень жалко, она перестала мне писать, мы перестали друг с другом с друг с другом общаться. Я так подумал, что все, наша дружба с ней закончилась, но не тут-то было. Наступает январь, 17 число. Меня мама записала к репетитору. Я пошел. Она мне рассказала, что... Короче, ко мне приедет Аня, ну... И вот я прихожу от репетитора уже вечером ну после гулик еще ну, и все и э, что еще ко мне все таки она она ко мне приехала с родителями мы общались она ко мне приехала на ну, с ночевкой уехала на следующий день вечером мы с ней общались общались Играли в мой ноутбук, мой младший брат не мешал, с ней общаться. Я думал, что я подкил себе бабу, но не тут, то блин, хер было. Потом, ну, как сказать, я, мы уже хотели ложиться спать, я и предложил посмотреть Ральф 2. Кто знает такой фильм? Всем хай. Ну мы с ней смотрим, лежим. Я начинаю засыпать. Я так оказывается еще и заболел. И что? И все. Потом на следующий день появляется, что я заболел. И когда я вот на тот день заснул, это Аня мне куху приложила свой телефон, где играла ее. Ну, она смотрела какое-то видео. Я резко встаю, я уже думала, все, жопа, мне что-то случилось, она беременна, Чё, блин, она залетела. Нет, я на самом деле не думала. Ну ладно. Ну, я думаю, потом все закончилось, как вы помните, перв... это продолжение второй части, как вы помните, в первой части я вам рассказывала, как переписывался с этим Хавло, 10 апреля. Ребят, я хочу сказать всем огромное спасибо, кто посмотрел этот ролик. Я надеюсь, что вам не саду, не затруднит, написать комментарий, поставить лайк под этим видео, подписаться и нажать на колокольчик. Потому что я стараюсь, я этот видео очень долго записывал, геймплей тоже очень долго искал, хороший. И, ну, ребят, всем пока, с вами был снова я. Ой, с вами был я, Фаон, ждите моих новых видосиков, я надеюсь, вам очень понравилось Всем пока. Если вы хотите, чтобы я выложил ихние контакты, нужно набрать 20 лайков, 100 просмотров. А если вы хотите, чтобы я выложил ихние номера, набираем 100 лайков и 500 просмотров. Всем пока. Не забудьте поставить лайки, колокольчики, подписку и написать комментарий. Люблю вас. Пока.